И всем привет, дорогие друзья, с вами агент ROM. И сегодня я расскажу вам о таком сервере, как ROM. Вообще, как я наткнулся на этот сервер? Дело в том, что я хотел снять топ-10 серверов по Майнкрафту. Ища сервера, я наткнулся на ROM. И потом все как-то закрутилось, завертелось. Мне вообще очень понравилась идея этого сервера. Я таких серверов раньше не встречал. Наверное, вы спросите, что из себя представляет вообще этот сервер? Это что-то типа Pipelenda а только бесплатно. На этом сервере запрещено прелюдировать убийство игроков и просто вести себя неадекватно. Но зато вы можете делать невероятные постройки и просто расслабиться в ванильном выживании. Короче, к этому проекту я присоединился примерно год назад. И, честно, ничего особенного я вам рассказать не могу. Я вообще мало где участвовал, просто строил и выживал. А, ну еще получал черки, за выполнение которых давалась роль в Discord-сервере. Ну и вот, спустя какое-то время я забросил сервер. Ну, такое выгорание мне случилось, можно так сказать. И тогда я еще не достроил статую Иисуса. Если вы знаете, такая была на 2 И когда я вернулся, во-первых... Я увидел, что мою статую снесли. Как я узнал потом, статую снесли админы, как недостроенную. А во-вторых, видимо, кто-то подумал, что я забросил эту базу. И игрок возвел вокруг стену и построил дома. Когда я с ним созвонился, мы вроде как решили, что база будет общая. Меня это вполне устраивало. Он вроде неплохой строитель. И вполне адекватный. Ну и в общем, выживаем, и такие выживаем, как вдруг сервер закрывает. Почему? А дело в том, что у Еблекса, это владелец сервера, закончились ресурсы деньги, и он пообещал, что возродит сервер. И вот, спустя почти год, сервер воскрес. Где-то пару дней назад. Думаю, я продолжу выживать на него дальше. Пишите в комментариях, какие проекты я могу сделать на этом сервере и попадите в следующий ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки и еще раз повторю, ссылка на дискорд сервер Румайна будет в описании. Чтобы играть на сервере, нужно обязательно вступить в него. Ну на этом все. Пока.